Сегодня мы с вами разберем одну из составляющих нашего бизнеса – это приглашение людей. Где искать людей, как искать самых интересных? Сейчас мы с вами все это обсудим. Существует три способа находить людей, три источника, где находить людей. Это холодный рынок, это незнакомые люди, абсолютно незнакомые нам люди. Второй метод – это личный бренд. Мы ведем личный бренд в Инстаграме, это реклама, это тоже очень обширный блог. Сейчас поговорим с вами о следующем блоке. Это теплый рынок, третий способ приглашения людей в команду, третий источник. Теплый рынок – это наши знакомые, люди, которых мы знаем, с которыми мы здороваемся. Даже если мы с ними не общаемся, не общались год, два, пять лет, но мы точно знаем, что они знают нас, а мы знаем их, ну, к примеру, бывшие одноклассники, либо одногруппники, то мы можем считать этих людей теплыми. Зачем звать Теплый рынок? Давайте ответим для начала на этот вопрос. Многие, когда приходят в этот бизнес, немножечко откладывают приглашение Теплого рынка, ссылаясь на то, что сначала я сделаю результат, а потом буду приглашать знакомых. На самом деле цель приглашения Теплого рынка абсолютно не в том, чтобы пригласить абсолютно всех и сразу, и зарегистрировать, и начать обучать. Наша задача – дать информацию человеку, о том, что мы теперь в сетевом бизнесе, о том, что у нас есть возможность научить их зарабатывать деньги, этой возможностью люди воспользуются тогда, когда она им действительно будет нужна. Потому что у всех жизнь течет своим чередом, сегодня человеку деньги не нужны, а завтра они ему понадобятся. Он может вспомнить вас, вспомнить ваши приглашения и спросить, насколько оно актуально в данный момент. Поэтому, когда мы начинаем приглашать теплый рынок, мы а, не говорим пригласи, «приходи к нам в проект», мы говорим а, «давай я тебе расскажу о сути бизнеса, и ты уже для себя определишь, насколько тебе эта идея подходит, и в будущем, если понадобятся деньги, ты сможешь всегда ко мне присоединиться». А, мы работаем а, по всем контактам, которые у нас есть, это друзья в «Одноклассниках», это друзья ВКонтакте, это наши а, подписчики в Инстаграм, которые нас знают, которые смотрят наши истории и ставят лайки. Это наши бывшие одноклассники, одногруппники, коллеги по работе, а, наши знакомые, с которыми мы а, гуляем во дворе. Это соседи, это родственники, все это теплый рынок. И даже если вы думаете, что ваш теплый рынок маленький, стоит начать так скажем, разбирать весь свой теплый рынок, и можно обнаружить, что среди этих людей есть действительно интересные люди, которых стоит пригласить в бизнес. Когда вы начинаете приглашать, самое главное понимать, что не вы будете доносить информацию вашему человеку, а тот человек, который вас пригласил, то есть ваш спонсор. Ваша задача – пригласить вашего знакомого в чат. Каким образом это будет выглядеть? Вы доносите информацию до вашего знакомого, что у вас есть идея бизнеса. Далее создаете чат ваш потенциальный партнер, вы и ваш спонсор, и в этом чате спонсор дает информацию о сути бизнеса самостоятельно, без вашего участия. Отвечает на все вопросы, и если человеку интересна идея, он регистрируется естественно, в вашу команду и уже работает под вашим началом. Таким образом, наша работа, работа в команде, дает потрясные результаты, и рост по теплому рынку – это самый быстрый рост в нашем бизнесе. Если вы задействуете теплый рынок, то желаемый уровень, первый директорский уровень, можно достигнуть не за полгода, как мы ставим минимальную цель, а гораздо быстрее – за 3-4 месяца. Поэтому воспользуйтесь этим способом приглашения людей. Как приглашать, что говорить, спонсор вам все подскажет. Здесь тоже нет абсолютно никаких сложностей. Используйте этот способ, и скорость вашего роста будет очень очень быстрой. Возможно такое, что ваш теплый рынок не пойдет за вами сразу. Возможно будет огромное количество отказов. Но среди этих людей обязательно будут люди, которые пойдут за вами сейчас. Возможно, это будет один человек. Но те люди, которые знают, что вы а, имеете возможность дать им работу и научить их зарабатывать, они придут к вам в будущем, тогда, когда это будет им нужно. И самое главное, что они не будут искать себе человека, который научит их а, зарабатывать здесь, потому что они будут знать, что они могут обратиться к вам, и вы научитесь, потому что они вас знают, они вам доверяют, и определенный градус доверия, так скажем, он к вам гораздо выше, чем к тем незнакомым людям, которые пригласят его в сетевой бизнес, возможно, в личные сообщения в Инстаграм или ВКонтакте. Поэтому приглашение теплого рынка – это работа на перспективу, это, так скажем, наш золотой запас, потому что на теплом рынке обычно огромное число людей – перспективных, интересных, умных, образованных, тех людей, которые действительно хотят зарабатывать много, но по каким-то причинам сейчас к вам присоединиться не могут. Нужно понять человека, принять его причины, Возможно, он сейчас загружен на основной работе, возможно, в перспективе собирается уйти в декрет, или в перспективе, например, там, через три месяца он хочет сменить работу, и тогда он обязательно вспомнит про вас. Используйте эту возможность, и ваш рост в нашем бизнесе будет очень-очень быстрым.